Всем привет, меня зовут Юра Маркелов, я люблю олимпиадную математику, а в особенности геометрию, и буду здесь на канале разбирать иногда разные математические олимпиадные задачи. Вот. И сейчас хочу разобрать очень интересную задачу с Всероссийской олимпиады школьников 2021 года от Федора Петрова, и она стояла на третьем месте в 11 классе. Значит, сам я ее не решил, при том, что участвовал в Олимпиаде. У меня за нее стоит 0 баллов, но мне очень нравятся и задача, и решение. Давайте же приступим к условию. Значит, есть в языке три буквы «Ш», «У» и «Я». Значит, словом в этом языке называется последовательность из 100 букв, причем 40 из которых гласные «У» или «Я». 40 гласных, ну, оставшиеся 60 — это буквы Ш. Надо найти такое максимальное n, что существует набор из n слов, такой, что любые два слова в этом наборе в каком-то месте у них стоят, и в одном, значит, для любых двух слов из этого набора есть место, в котором... У них стоят гласные буквы причем различные то есть э, вот если мы выбрали любые два слова то есть какое-то место где тут у а тут я или наоборот хорошо Значит, сейчас у вас есть время на то чтобы поставить на паузу и попытаться решить самостоятельно но это тяжелая задача это третья задача со всероссийской олимпиады школьников 11 класса хорошо какой же ответ ответ можно для 2 в 40 э, таких наборов э, можно сделать набор из 2 в 40 слов в этом языке и с выполнением такого свойства. Пример строится довольно просто. Давайте последние 60 букв э, всегда будут ш, а первые 40 мы заполним буквами у и я э, всеми способами. То есть первое слово из этого набора будет 40 букв У и потом 60 букв Ш. И потом одну букву поменяем на Я. Но в итоге получается 2 в 40 таких наборов, потому что у нас. На каждом месте может стоять «у» и «я», и это никак не зависит друг от друга. У нас 40 мест, значит, 2 в 40-й как раз таких наборов. Хорошо. Почему же этот набор годится? Потому что у нас последние 60 буквы «ш», это неважно, первые 40, у нас они все гласные в любом слове, и тогда... Если они в каждом разряде совпадают, то просто слова сами совпадают. Противоречия. Значит, в каком-то месте, очевидно, они расходятся. Значит, такой набор подходит. А вот вторая часть, которая... Надо доказать, что не может быть набора из больше, чем 2 в 40 элементов. Она довольно сложная, и мне не удалось это сделать. И я думал что-то про какие-то графы там строить. А в реальности оказалось все намного хитрее и просто, и коротко. Как же это сделать? Пусть у нас существует какой-то набор из слов, удовлетворяющий этому условию. Давайте для каждого слова сопоставим ему... Вот у нас есть какое-то слово из этого набора. Тут ше, там у, я, ше. Ну понятно. Давайте для каждого слова сопоставим два в шестидесятый. Слов только из букв У и Я, такое, что на всех местах, где тут стоят У и Я, они остаются, а все буквы Ш, они всевозможными способами сопоставляются с буквами У и Я. То есть, вот если было бы не 100 слов, то мы бы сделали, например, я не знаю, Если было бы э, не 100 букв, а четыре буквы, и можно было бы две гласные и две согласные, то из какого-нибудь слова ⁇ ше ⁇ ,ше ⁇ у ⁇ мы бы сделали четыре слова. Значит, ⁇ у ⁇ у ⁇ я ⁇,⁇ у ⁇ я, ⁇ у ⁇ я ⁇,⁇ у ⁇ я ⁇,⁇ «у» я у, ⁇ я у, ⁇ я, у, я, у, и я ⁇ я ⁇ я, я ⁇ «у» у я и я я у я мы вот эти вот меняли всевозможными способами а эти оставляли вот значит каждому слову из какого-то набора который нам дали мы сопоставим 2 60 слов только из букв у и я теперь заметим что все полученные слова различные потому что в каком-то месте у нас Любые два слова из нашего набора, они в каком-то уже месте, где стояли гласные буквы, они отличались. Получается, что мы получили n умножить на 2 в 60 различных слов из букв ⁇ У ⁇ и ⁇ Я ⁇ Но всего слов из 100 букв, из только букв ⁇ У ⁇ и ⁇ Я ⁇ как раз 2 в 100 ⁇ потому что на каждом месте два варианта и никак на одном месте вероятность не зависит от вероятности на другом значит n на 2 в 60 не больше чем 2 в 100 -й. но если поделить на 2 в 60 мы как раз получим что n не больше чем 2 в 40 -й. Мне эта задача очень понравилась на олимпиаде надеюсь она понравилась иван всем спасибо откуль привет.